Добрый день, дорогие друзья. Сегодня будем делать обзор моего сервиса по бесплатной настройке прокси IPv6 в автоматическом режиме. Сайт называется proxy.su flash Прокси. -proxy. Именно здесь расположен сервис по автоматизации настройки прокси IPv6. Есть инструкции, сайт я наполняю постепенно. На данный момент: сейчас рассмотрим именно настройку на автомате на сервере. От хостинга VPS Ville Такой довольно-таки распространенный хостинг Что нам нужно будет сделать? Купить сервер, дождаться активации Получить данные от сервера И заполнить вот эту вот форму данные IP-адреса почта SSH, порт SSH, 22 по умолчанию всегда, логин всегда практически root у нас, пароль от SSH клиента, который мы получим на почте, также IPv6 под сеть которую мы купим, 64, 48 или 32, можно настроить и 32, в принципе, даже, число указываем прокси и ставим создать новые прокси, если мы создаем этот прокси в первый раз. Также есть функционал по ротации IPv6 адресов. И указываем наш e-mail, куда мы хотим получить наши прокси. То есть получаем прокси-лист на почте. Так, ну что, начнем. Для того, чтобы купить сервер, переходим по ссылке или по баннеру. Или можно перейти по вот этой вот ссылке. Переходим по этой ссылке. И здесь нам нужно приобрести сервер. Выбираем VPS and VDS. И здесь выбираем, заказываем за 499 рублей. Самый минимальный тариф. В последующем можно будет увеличить тариф. Увеличить до да, Village или до, до Ranch. А так как у меня уже есть сервер. И там уже куплена подсеть. Я буду настраивать и показывать именно непосредственно уже на своем сервере. Он у меня уже подготовлен. Я всего лишь вхожу в систему. А здесь... Так, это окошко закроем. Здесь уже есть вот он, мой сервер. Что хочу сказать в первую очередь. При заказе сервера обязательно выбирайте операционную систему Ubuntu 16.04 x86.64. И мой сервис работает непосредственно на этой операционной системе. Так что смотрите, заполняйте, ставьте операционную систему, именно ту, которую я только что показал при покупке сервера. Так. На почту мне пришли входящие сообщения, вот панель управления, то есть нам нужен IP-шник нашего сервера и пароль от наш клиента. И также нам нужна наша подсеть, где ее взять и где ее заказывать. Ее надо заказывать во вкладке «Сеть», здесь выбираем IPv6 сеть, и первая IPv6 сеть будет у нас бесплатная, у меня уже она есть, вот она. А вот, вернее, 64-я подсеть, 48-й я только что заказал, сейчас будем настраивать на 48-й, на 64-й я уже настраивал, все хорошо, тесты показали положительный результат. Так, покупаем IPv6 подсеть, ну, в нашем случае 48-й будет, конечно же, лучше, потому что если мы работаем в социальных сетях, то, конечно же, выбираем 48-й подсеть. Так, ну, в принципе, ВКонтакте подойдет и 64-я сеть. Ребята работает и на 64-й. Для Инстаграма обязательно 48-я. 32-я, конечно же, конечно же, дороговато. Так, 48-я подсеть тоже у нас есть. Вот они, данные наши, которые мы, нам и нужны будут. Так, переходим на в, в почту, вкопируем наш адрес. И вставляем на сайт именно... И адрес сервера именно вот сюда как я сказал 22 порт по умолчанию также у нас root тоже логин по умолчанию он всегда такой и остается по крайней мере на хостинге vpsvl это так и есть так теперь указываем пароль от SH клиента тоже он у нас на почте к нам приходит так смотрите без пробелов вот здесь вот копируйте очень аккуратно так, и вставляем пароль. Ctrl-V. Так, также вот здесь нужна наша сеть, которую мы только что приобрели. В данном случае 48. Вставляем непосредственно вот сюда. И выбираем 48 сеть. Число прокси. Я рекомендую устанавливать где-то в расчете 0,5 мегабайта один прокси потребляет с одним логином и паролем сервис этот непосредственно настраивает прокси с одним логином и паролем. В дальнейшем, конечно же, мы будем модернизировать его. Здесь будет также можно будет указать настройку SOPS 5 и также делать прокси с разными логинами и паролями, допустим, для продажи. Так, число прокси, так как у нас здесь сейчас на данный момент стоит 1 гигабайт азу, насколько я помню, так, это можно посмотреть во вкладке «Сервер», количество э, памяти. Так, память гигабайт, соответственно, 2000 прокси э, можно смело устанавливать. Так, и указываем наше мыло. В моем случае мыло вот такое вот. Копируем и вставляем вот сюда. Так, э, нажимаем «Отправить». «Отправить». Все, переходим на э, лог выполнения и видим, что у нас логи пошли. Выполняется у нас установка уже пакетов и различных дистрибутив. То есть, одним словом, настраиваются у нас прокси. Если у вас вот этого лога не произошло, то, возможно, здесь ошибка и написано будет «End». То обязательно сделайте а, именно перезагрузку. Вот здесь «Перезапустить сервер». И после того, как перезапустите сервер, здесь всплывает всплывающее окно, появится, нажмете ОК и в течение двух минут сможете уже пользоваться именно сервисом по автоматической настройке прокси. Иногда бывает, да, вот такое Так что смотрите и перезапускайте сервер, если у вас не пошли логи. Так, время установки ориентировочно 5-10 минут. Так что ждем, я пока поставлю на паузу, и после того, как у нас закончится установка, то есть перестанет крутиться вот этот ярлычок, а после этого мы зайдем на почту и посмотрим, что, у нас там, что нам там прислали, какой прокси-лист, и прочекаем эти айпишники. Сейчас я оставлю на паузу. Так, ну все, скрипт отработал. Первая последняя команда выхода из каталога. рык перестал крутиться. Теперь переходим уже на почту и во входящих ищем вот такой вот лист, да, вот он. Апаче листов прокси. Смотрите внимательно, может и попасть в папку спам. Так, заходим непосредственно сюда и один файл у нас txt открываем его и смотрим, что здесь уже наши прокси уже готовые логин IP-порт, собака, логин пароль. Логин пароль, как я и сказал уже один одинаковый. Так, копируем все содержимое, ctrl-a, ctrl-c и ложим в текстовый документ, блокнот. И сохраняем на, допустим на рабочий стол. Так, так, рабочий стол и назовем там папкой так допустим сохранить да так сохранили теперь надо нам прочекать их используемся социалботом. я пользуюсь для чека именно этим софтом в принципе неплохо он справляется с этой задачей нажимаем прокси удаляем если есть у вас старые прокси и добавляем новые и указываем тот файл который мы сохранили на рабочий стол а именно <клево> чек Добавить и нажимаем. Проверим. Для начала один. Проверить. Как видим он работает. Теперь проверяем все. Социал Собот начал уже чекать. Немножко подождем подгрузки. И после того как они прочекаются. Я покажу все ли рабочие наши прокси. Ожидаем минут две, наверное, где-то ориентировочно. Так, ну вот он очнулся. Так, спускаемся вниз. Ну, смотрите, в принципе, все рабочие, нету ни одного э, прокси, который бы не работал. А, напоминаю, было поднято 2000 прокси. А, в принципе, вся работа закончилась. Вы получаете прокси-лист и пользуетесь этими прокси так, как вам угодно. Что я могу сказать э, по поводу своего сервиса пользуйтесь в дальнейшем будут написаны инструкции для других хостингов, то есть вы получаете хороший инструмент, мы зарабатываем уже на партнерках, используем уже этот сервис как рекламных целях то есть здесь всем очень выгодно, вы получаете бесплатный сервис, я получаю партнерские вознаграждения. И используя свой сайт уже в рекламных целях, как рекламная площадка. То есть, если вы думаете, в чем здесь подвох или что-то, здесь никакого подвоха нету, Прокси, они попадают только к вам и к вам руки. Все конвенциально. На этом до свидания. Пользуйтесь моим скриптом, моим сервисом. На этом до свидания. Пока-пока.